Друзья, шестая часть видеоролика. Ознакомление с сайтом BooksInfo. Значит, сегодня мы рассмотрим да. э, раздел э, реклама у нас. То есть э, этот раздел. Э, предназначен также для рекламодателей, которые хотели бы разместить свою информацию о, своих, там, не знаю, о своем ресурсе, возможно, интернет-ресурсе, возможно, другом каком-то бизнесе на сайте boxinfo в этом разделе, скажем так. Либо в другом месте этого сайта. То есть это будет, я так думал, по договоренности. Вот Страница может выбраться. То есть страница может для рекламы может выбрать любую. То есть вы видели, да, там сколько разделов. То есть в один из разделов, в любой, вы можете разместить свою рекламку. Свой там не знаю там баннер. Вот. Для этого заходим на эту, в этот раздел, э, вписываем сюда электронную почту свою. Текст рекламы. Выбираем файл вашего бренда. Вот, бизнеса. Вот. И отправляем. Ответ э, получаем где-то в течение 12 часов. С вами, вами свяжутся. И э, уже, э, скажем так, более подробно расскажут э, точную цену, на какой странице будет размещено, на какое время. Вот. И тому подобное. Все, вам удачи, побольше вам рекламодателей. Вот, ребята, пока.